Даматия, ты, я Ты и Я бы выпила за богатство и далее. Я бы покрупнее карата и перелет. Дома ты, я мололылы. Ты молоды, ты молоды, любучат щели, пока Молодежь веселей, веселей.